Друзья, привет! Как я и обещал, следующая моя рыбалка, нынешняя моя рыбалка, будет на хищника. Я буду опробовать свои китайские снасти. То есть у меня спиннинг давно уже был, я заказывал себе блесны и воблера. Вот. Сегодня хочу попробовать их разловить. Единственное, что достаточно поздно я приехал, уже практически 12 часов на водоем. Ну, выбрался просто с семьей погулять, но ну, решил попробовать на вот такую вот блесенку, ну у меня их три блесные разные там расцветки, это золотистая мэпс второй размер ну это понятное дело, скорее всего, что копия мэпса, но достаточно хорошая вот, шнур плетеный у меня 0,2 миллиметра на разрыв 9 килограмм также на 9 килограмм у меня проводок металлический для того, чтобы если вдруг щука клюнет, чтобы просто его не обрезала ну и будем делать первый заброс. Вертушечку я уже пробовал в воде. Она, кстати, достаточно хорошо крутится в воде. Играет отлично. Он, если вам видно, как она идет, идет здорово. Вертушка достаточно легкая, по-моему, грамма 3-4. Спиннинг у меня крокодил. Но он такой дебелый, палковый диралка. То есть вы там не осуждаете меня, потому что я еще просто не купил себе спиннинг полегче. Я понимаю, что может такого кайфа, как это, там, а тут ультра я не буду получать. Ну. Но... Я начинающий рыболов, на хищную рыбу, поэтому, я думаю, мне простительно. Сейчас последний заброс на этом месте и буду дальше двигаться. Честно говоря, думал, что побольше здесь будет выходов в кваде. Но, как оказалось, их не так много. Интересное место. Тут, видно, раньше завозили Вон, машины. Спускались прям в кваде. Может, машины мыли? А может лодки спускали сейчас будем пробовать здесь обкидывать. Хочу здесь она попробовать несколько приманок. То есть вот эту золотистую, потом еще парочку блесен и воблера попробую. Чтобы закинуть. В по потяжелее, я думаю, докину до тех кувшинок. как идет, да? Блесенка. Вот она. Красиво идет. Если это и копия, ну, скорее всего, конечно. Но очень даже достойная, как по мне. Кидаю, наверное, метров на 20, больше она не летит. Может и, конечно, и что она чуть дубовенькая. Сменил приманку. Поставил вот такой вот воблер, шестиграммовый с шариками внутри. Ключки хорошие, острые. Погружение у него до метра. Ну, как по описанию, не знаю, сейчас проверим. Ну, и, соответственно, посмотрим, как он летит и как он идет в воде. Ну, летит примерно так же. Так же, как и блесна. Вот идет он так. Движениями вправо-влево, интересно, то есть он как рыскает в воде туда-сюда. такие вот колебательные движения в воде. То есть, когда останавливаешь, он всплывает. Пришел на другое место, посмотрим, что здесь. Поставил такую блесенку. Тоже МЭПС. Двоечка. Также вес 4 грамма. смотрим что будет на нее вот для поклевки идет также хорошо крутится привлекает внимание рыба ну если конечно она есть травы конечно многовато выходится продирать Сквозь траву ее. Ну, ничего, сейчас попробую еще раз туда. Зато исправно ловлю траву. Уловистая приманка. Хожу в поисках выхода к воде. Все плотно заросло камышом. Там, где были выходы с этой стороны, я уже прошел. Вон там вообще плотняк из тростника. Выхода к воде нет. Сейчас пробую пройти в ту сторону, там покидать. Ну, как я говорил, что 12 часов дня, обед, жара. Может рыба из-за этого и не активная. Попробую найти ее. Но ну, если нет, то это была просто как бы, тренировка, не более того. Сейчас я нахожусь в районе села Разумовки. Это заливы Днепра, недалеко от Запорожья, там буквально 10-15 километров. Отличное место для отдыха. Он ловят. Рыбаки на поплопопер красную перчку гоняют. Ну, я с ними разговаривал. Тоже пока что успехов не сильно много. В принципе, как и у меня. Я с собой, кстати, попера тоже брал. Можно будет потом ближе к кечеру покидать. Попробовать красноперку половить. Так. Вот сейчас нашел тут местечко такое интересное. Коряга. Ну, точнее, даже не коря, а дерево затопленное. Сейчас попробуем здесь покидать. Вот, смотрите, такой вход в залив. Попробую сейчас сюда покидать, сюда, туда. Место, короче, отличное для отдыха. Смотрите, заезд машин, несколько выходов в воде. Конечно, купаться, наверное, будет неудобно. Но место интересное. Вот именно просто отдохнуть с семьей. Вон там заливчик. Он если видно, он, я думаю, о, там как раз и купаться можно. Там такая, как лужа, лягушатник. Как раз детям самое оно. вот заливчик. Вот уточки, одна, вторая. Ну видно, что здесь с детьми частенько гуляют, отдыхают. Но, ох хуже уточки какие большие. Скоро начало охотничего сезона и тут будет конечно жарко. Особенно в плавнях, там чуть-чуть дальше за вот этими островами. ну Красота. Если бы еще люди наши умели за собой убирать, а не оставлять срач, вообще было бы супер. Природа у нас очень красивая. Запорожский край это в основном степи. Леса, леса лиственные. Есть, конечно, и хвойные очень красиво. Ребята, на этом все, я уже возвращаюсь к своим, будем сейчас отдыхать, загорать, купаться. Не судите строго, сегодняшняя рыбалка как каковой фактически не было, потому что я приехал достаточно поздно, 11 часов дня уже было, жарко, понятное дело какой там хищник. Это была, можно так сказать, прогулка со спиннингом, и хотела пробовать свои новые приманки. Посмотреть, как работают воблеры, как работает блесна. Точнее, не блесна, даже это вертушка. Вертушка работает достойно. Ее хорошо видно в воде, идет ровно. Воблера при подтягивании делают колебательные движения вправо-влево, то есть рыскают. Когда останавливаешь движение, он всплывает. Ну и соответственно во время движения, когда ты его подергиваешь, так как внутри шарики он шумит. Я думаю, когда будет хищник активный, он не останется равнодушным. То есть он будет ее брать. Соответственно, ссылку на свои приманки я скину под описанием видео. Ну и, соответственно, ссылку на видео распаковку этих приманок я также ссылочку оставлю внизу под видео. Все, всем пока. До новых встреч на рыбалке. Она обязательно будет удачной. Пока.